А только потом уже э, столкнулся с нашими флоревитами. Я работал, как сейчас говорили, с БАДами, хотя я их называю БАДки, биологически активные комплексы. Такой точнее и правильнее. Это необходимые нашему организму комплексы, но когда я столкнулся с флоревитами, это было нечто, почему, объясню. Я априори знал, что что-то такое, относящееся к сигнальным молекулам, э, относящиеся где-то к биорегуляторам. Но э, самое интересное, что фактически-то у нас есть регулирующие центры, конечно, зачем какие-то еще биорегуляторы. И даже, извините, зная анатомию, физиологию или остальные медицинские науки, понять сразу, что такое флуорид, было очень тяжело. Тем более, что случилось так, я к моменту подписания, а я с 2014 -го года в саду, то есть за полтора года до открытия сада, получилось так, что на фоне диабета диабетическая ретинопатия привела меня практически к слепате. Но какой? Я видел свет, я видел силуэты, я видел цвет, но не читать, не посмотреть телевизор, не почитать книгу. Ну, даже побеседовать, только по голосу узнавал людей. То есть получилось, понимаете, подписался и в этот момент потерял. На бум еще не знаю продукт, я взял три виафтана. Второй, третий, четвертый. Действительно не знаю. Но когда я всего лишь три раза закапал удивительные декапер, на второй день увидел свет по-новой, я мог читать по-новой книге, я мог писать, я мог рисовать, то есть я опять стал зрячим, понимаете, это очень большого стоит, когда ты теряешь зрение, это, наверное, ну, кто, кто, если терял зрение, меня поймет? Порой без ноги лучше или без руки, чем без глаз. И вот на, то, на таком фоне, представьте, начинается э, массовая как бы, ругань со стороны тех, кто не хочет принимать новый вид тех вещей, ну там, помогающих людям стать здоровыми, лекарствами. Их лекарствами мы не можем назвать. Но язык постоянно все время сюда лечит, значит и каждый, да? Вот только с этой точки зрения. И, э, понимаете, такая злобная свора набросилась на фуревиты, такая злобная э, ругань в адрес немского, в адрес формирующегося нашего сада. И если бы не сами фуревиты, я, наверное. Как все мужчины и женщины назначили, что более плохие Они, если взялись за что-то, то делают Но суть флоревитов не дала мне уйти. Не дала и, слава богу, потому что я получил столько результатов. То, что вы видите, тут же на ум приходит значит, что я была. Столкаю, столкаюсь, сталкая с Помните, там э, у всех были, значит, хочешь похудеть, спроси меня. Я когда одел такой значок, выйдя на пенсию, ну надо же было где-то работать, правильно? И зашел в троллейбус с этим значком. Смотрю, женщина улыбается. Ну, думаю, раз улыбается, контакт. Я ей говорю, а что улыбается? Вы не видели меня до того? Троллейбус лег. Почти до самой моей в где я вышел, он лежал. Но действительно, если, как говорится, вы видели меня раньше, тогда было бы э, очень наглядно. Но я думаю, что рано или поздно мы с вами не один раз будем встречаться. И те изменения, которые я вижу в других, люди видят и во мне. Только у меня чаще. Изменения, вот, свидетельствую. Ну, будем так говорить, В 2009 году я попал в автокатастрофу, где погиб. На день десантника, 2 августа. И знаете, что было последнее? Ну, красивые, молодые люди, голубое небо, яркое солнце и ни от них глаз сочувствия. Были глаза, ожидающие помрет или не помрет. И вот на этом фоне чернода наступила, и я ушел. Очнулся, когда меня уже реанимировали, вот. и потом начался обширный инфаркт, после этого немножко себя привели, сахарный диабет, а потом камни в бочках, и поехала, и поехала и поехала. В общем, только реанимации больше 18 пришлось пройти. Вот. Сегодня, сегодня, представьте, я только за март месяц был в 9 городах нашей России девяти городах. Представьте, вот с таким букетом летать. В мулан я еще летел почти стоя, потому что не мог себе отдыхаться. А уже в Комсомольске я прилетел, даже поспал. эмоциональная лирика, а э, вы, конечно, ждете, и я сейчас с удовольствием поделюсь, с тем, как работают флоревиты в нашем организме. Ваша, вам это интересно? Да, я интересно. Понимаю. Итак, вы уже слышали, я и слышал тоже из плечей вступающих до меня, что э, о сигнальной молекуле вы слухали. Теперь, немножечко ближе к рецептам, наши флоревиты, они суть под сути наши собственные. Потому что рождаются клетками около клеточного матрица. То есть вся соединительная ткань, которая наполнена мы с Вами, служит чему? Чтобы клетки наших органов были обеспечены всем необходимым, чтобы процесс их жизнедеятельности был напористым, постоянно поддерживался и так далее. То есть на каждую рабочую клетку нашего организма приходится от 2 до 40 клеток с соединительной ткани. И именно в этих клетках, которые окружают рабочую клетку, и рождаются маленькие-маленькие наноразмеры молекулы, которые сегодня мы называем хлоревитами. Родились они, казалось бы. Ну и что? Ведь когда их стали изучать, ну, никто не рассчитывал на это. Потому что тот институт, где ямсковы работали, вот, изучал, что внутри клетки, как взаимодействует. То есть были целенаправленные исследования, но никто не рассчитывал найти эти клетки. И нашли. Теперь же надо изучать. Поэтому, чтобы изучать, надо внести в план. Их внесли как адгезивные белки. Адгезия соединения. Поэтому их отнесли к соединяющим белкам и начали изучать. Изучение привело к тому, что первое, на что обратили внимание наши ученые, потому что была уже к тому моменту создана лаборатория, уже штат лаборатории был. Их изучение привело к тому, что стало понятно, что это не простые белковые молекулы. Почему? Первое. Если пробившие клетки клетки живут, Температурном режиме от 32 до 42 градусов, больше или меньше клетки начинают разлагаться, белки распадаются, они сокращают свою жизнь. То белки флоревитов от 0 до 150 градусов, то есть можно заморозить абсолютно нуля, до 150 градусов нагреть, можно пожарить, можно поварить, потушить. А с ними ничего не случается. Они сохраняют не только свое естество, как духового эпидуэка, но они еще при этом сохраняют свою память и работоспособность. Потому что к тому времени, как определились, что они имеют такие очень интересные позиции, по дальнейшее изучение стало еще более планомерным и тщательно. Для чего в организме в соединительной ткани рождаются молекулы на с такими уникальными свойствами, стало понятно. Что... Потому что поначалу никто не обратил внимания на то, что они э, являются как бы, принимающими. Потом их назвали сигнальными молекулами. И вот этот сигнальный молитв, сигнал, это умение взять сигнал, вот, его переправить, вроде как просто отражать. А оказалось мне, плуревиты по своей сути являются стражами порядка. Какого порядка? Есть такое понятие гомеостаз. То есть это внутреннее состояние среды организма, которое стремится к балансу. Баланс настолько восстановленного сбалансированного состоянии, что ни одно внешнее воздействие не может нарушить баланс. И к этому стремится все живое, даже не живое. Потому что сегодня мы знаем, что и у планеты Земля есть свой гомеостаз, и у Вселенной есть свой гомеостаз. А у нашей клетки, вот таким хранителем гомеостаза, оказался другий вид. И теперь, а как же он осуществляет эту деятельность? И здесь после многочисленных исследований удалось установить точно. Так как клетка любая, родившаяся, имеет частоты, а вы знаете, мы все с вами частоты, все живое и не это частота. Так вот, живая клетка, здоровая клетка, она имеет константные частоты, которые являются частотами здоровья, здорового клетка. И как только эти частоты изменяются, это сигнал во внешнее пространство о том, что гомеостатический статус нарушен. И вот это положение наших турифики не только улавливает, а самое главное, они начинают генерировать, то есть создавать программу, по которой идет восстановление этих частотных характеристик. Но так как, сами понимаете, они наноразмеры имеют, то они программу сгенерировали и отправляют. Отправляют ее не только к редкому, у которых нарушена частотная характеристика, а самое главное, отправляют во все стороны света. Поэтому все регулирующие, контролирующие центры нашего организма получают эту программу. Для чего? Потому что каждый регулирующий, контролирующий центр обладает способностью выдавать часть ресурсов, которые необходимы для жизни. Какой-то центр отвечает за энергетику, какой-то за пластику, за то, за все. То есть, по сути дела. Если у нас есть чертеж котеджи, то управление после подписания проекта котеджа, сколько нужно рабочих, сколько кирпича, сколько стекла, сколько труб и так далее. Вот аналог, извините, немножко, может, некорректный, но примерно такой. Все регулирующие центры, получив эту программу, выделяют ресурсы для восстановления. Но так как это не единичная а будем так говорить одновременно сотни, может быть даже десятки тысяч клеток взывают о восстановлении своего статуса, не то получается, что те ресурсы, которые мы имеем, разделить полноценно можно, но их никогда не хватит, чтобы сразу, с первого раза решить проблему, восстановить тот статус, который нарушен. Поэтому следующее, что было обнаружено, что оказывается наши творители не только принимают сигнал, генерируют программу и посылают ее, они еще контролируют ее прохождение. Для чего? Когда возвращается сигнал уже с ресурсами, предки, то понятно, что процесс начался, но он не может быть еще раз повторяется одновременно закончен. Поэтому необходимо улавливать следующие частоты, которые уже изменены, но еще до контрольных не дали не доросли и здесь такой последний кусочек, чтобы записать новую программу по новым частотам наш луревит должен проследить стирание предыдущих программ и так мы получили цепочку улавливание сигналов генерировать программу отсылка программы, контроль прохождения и стирание после чего все начинается по-новому если бы не было вот этого последнего 4 стирания то мы бы с вами получили бы заезженную пластинку и никакого восстановления просто бы не было вот так просто, да, с точки зрения если читать это в научных трудах, то это гораздо больше, гораздо заумнее так далее. Я постарался наиболее приближенную обычной действительности рассказать И я думаю, что вам понятно, как действовать флоевиты. Но, чтобы иметь более полноценный взгляд на эту вещь и понимать, как она работает, я хочу еще дополнить тем, что флоевиты не только. Уникальные белки по своему качеству, так. они еще уникальны тем, что они не То есть можно взять у кошечки, дать слонику, взять у слонику, дать человеку. То есть любому животному можно передать наши фоливиты и не будет отторжения. Так же, как мы можем взять у любого другого животного эти фоливиты и тоже мы не будем их отторгать. То есть, понимаете, какая уникальность у этих молекул. Далее, но они знаны размера. значит, что получается? У них не может быть гигантская память. А как же тогда вот эти вот, все, как говорится, применяемость? А тут фокус в следующем. Они не просто хранители памяти, которые по запросу из архива выдают старые чертежи. Или даже новые никогда не, не использовали. То есть, представьте, фактически невозможно в таком маленьком наноразмере хранить информацию о миллиардах, миллиардах, миллиардах композиций, планов. Наш твои вид творчески работает. То есть это божественное Божественный дар нам с вами, возможность такой маленькой нано-единочке творить, чтобы сохранить нашу жизнь в самом лучшем виде, в состоянии героноскопического статуса. Это вот э, такая черточка. Знаете, почему я ее всегда подчеркиваю штрихом я Потому что если вы э, уже принимали хлоревиты, то знаете, и я, судя по выступлению, тот -то врач говорил, чувствуется, что когда вы сознательно начали принимать хлоревиты, у вас быстрее идет восстановление. Если человек начал принимать хлоревиты, не подсознавая, у него тоже идет. Но если он так и не понял, зачем он принимает флоревит и зачем ему надо принимать, то есть он не заботится о своем здоровье, то через 2-3 месяца эффект начинает спадать. Он не прекращается, но он начинает спадать. У того же, кто осознанно, осознанно идет дальше, кто начинает внутренне меняться, кто осознает свое вот это вот, извините, по сути, по, это, по, по любви и подобию, да, мы родились. Мы подобный Богу, мы не физически, мы все разные. А вот как творцы, мы должны быть все одинаково. Что флоревит нам еще очередной раз показывает. Что творить надо. И творчество в нашей с вами, в жизни это основное. Чем больше ты творишь, тем моложе ты становишься. Не стареет. Человек делами не, не стареет. Он как бы продляет себя во времени. Далее, что еще у флоревитов? Вы на уже обратили внимание, что есть первый номер, да, с раз, да. есть второй номер, головный мозг, есть третий ну, номер четвертый, это тимус, иммунная система. Пятый номер – печень, шестой – почки седьмой – бюджетный пузырь, восьмой – подсолнечная железа, девятый – лег и так дальше, и так дальше, так дальше. Вот эта вот цифро, оцифрованность говорит нам о том, что они органотропные. То есть флоревиты похожи по своим делам тем органам, которые они обслуживаются. Органотропность. И это очень здорово. Почему? Потому что благодаря вот этому свойству флоревитов, Любое животное, которое получает, мы тоже живем, животное, да? Так вот любое животное, которое получает помощь с помощью флоритов, если даже у него нет органа, допустим, головного мозга, но есть группа клеток, которая выполняет функции мозга, второй флоревит обязательно будет работать. Если нет печени, а есть группа клеток, похожая по функция на печень, будет работать. То есть в любом случае данная трудность позволяет генерировать те программы, которые для данного индивидуума и только для него. Ясно, да? То есть флоревиты не просто для всех, но они еще конкретно каждому дают его программу. Это тоже не так. Что еще хотелось бы сказать фуллевиты? Вот сегодня я слышал, и вы, наверное, слышали, что многие люди начали принимать флоревиты, как бы получают обострение. Причем, честно, многие даже бросают принимать флоревиты из-за того, что якобы обострение. А что происходит на самом деле? На самом деле происходит не обострение заболевания. Здесь две позиции, я их сейчас созвучу. Первое, то, что наши плоревиты, по сути, являются латмосовой бумажкой. И если, а судя по сегодняшней медицине, мы и не можем достоверной диагностики получить сразу, да? Или если можем, то это очень редко. Так вот, если не выявлено какое-то заболевание, не уловили еще его до начала развития, если симптомов нету пока, бессимптомное развитие, самочувствие тоже не говорит о том, что человек болен. А черечок этот растет. Так вот, применение флоревитов высвечивает. Даже на такой стадии, когда мы не ощущаем, диагностика еще не берет, симптомов нет. Как Плакосов бумажки говорит, а здесь есть и выражается это в том, что мы воспринимаем как обоснованное. Любой выявит на начало своей деятельности начинает как мы с вами во время ремонта. Сдираем все старое квартире, вся квартира в мусоре, в пулере. И у нас в организме творится примерно то же самое. Почему? Начало, начало это освобождение клетки от токсических веществ. Так. И чтобы исправить, чтобы вернуть функции клейки, надо висеть в мусор корпус. Поэтому любой флоривитель начинает иметь с работу. Но так как у нас с вами на момент начала восстановительных работ еще нет нормального дренажного комплекса, то есть длинажной функции не восстановлены. У нас водный баланс в организме, как правило, нарушен. Выделительные системы работают, но тоже со сбоями. Получается, что мы получаем токсический взрыв. Этот токсический взрыв, как удар, создает религиозное обострение заболевания. Я просто прошу, будете когда получать такие удары, Просто помните, что вам нужно добавить воды, что вам нужно перетерпеть немножко. Иногда бывает и месяц перетерпеть. Но результат зато вы получаете как восстановленная функция. Не просто точечка оздоровилась, а функция клетка или группа клеток или весь орган опять могут работать. Так да, работают, когда не работают молодца. И вот этот тот факт показывает нам, что флоревид именно страж нашего с вами молодого состояния. Он позволяет функции восстанавливать настолько, что мы возвращаемся реально в свой биологический возраст. Понимаете? Здесь нету сказки, нету чуда. Хотя.. Хочется назвать это чудом, потому что Господь беспокоился о том, что вот эта маленькая наночастица стояла на страже нашего с вами молодости, нашего с вами э, состояния творчества, чтобы мы понимали, что мы по подобию созданы и должны жить. Как...